который предусматривает введение штрафных баллов для водителей. В объяснительной записке говорится, что у водителей, системно нарушающих правила дорожнего движения, предлагают временно изымать удостоверение. Кроме того, нарушителям придется повторно сдавать теоретический и практический экзамен на знание правил дорожнего движения. Также законопроектом предлагается установить перечень правонарушений которые предусмотрены Кодексом Украины об админправонарушениях, за совершение которых водителю начисляются штрафные баллы. Количество штрафных баллов будет зависеть от уровня общественной опасности таких нарушений и составляет от 1 до 5 баллов за каждое правонарушение. Начисленные за каждое правонарушение штрафные баллы предлагают аннулировать только через год. Временно водительское удостоверение будут изымать в случае начисления водителю в течение предыдущего года 12 и более штрафных баллов. А водителю, которому водительское удостоверение впервые выдано менее одного года назад, 8 и более. В случае несогласия водителя с принятым решением, его можно будет обжаловать в суде. В то же время обжалование решения не останавливает его исполнение. Так говорится в объяснительной записке. При этом баллы за нарушение правил дорожнего движения намерены начислять параллельно со штрафами. Пока еще это всего лишь проект, но вскоре он может стать реальностью. О том, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Также переходите на мой сайт и в случае необходимости обращайтесь за помощью. На этом все. Пока.